Мы увидели у тех людей, у которых есть сложные нарушения зрения, мы увидели момент того, что улучшилось, снизился отек в глазах. Это мы документально зарегистрировали. Потому что у основной массы людей при нарушенном кровообращении глазного, э, глазного дна, при гипертонии идет очень выраженный отек. Отек сосочков непосредственно на глазном дне. Это э, люди ходили к окулисту, поэтому я, когда начинала исследование, просила сходить к окулисту и сделать до исследования. Э, до до непосредственного применения пектовина. Вот, э, После трех недель, когда люди сходили повторно к окулисту, расширилось поле зрения, снизился отек на глазном дне. И, кроме того, произошло расслабление мышц. У нас вот здесь вот круговая мышца глаз есть, которая очень сильно напряжена. Из-за этой круговой мышцы глаз у женщин всех формируется большое количество морщин и отеки еще пигментация, да, поэтому поэтому это тоже побочное действие сразу же проявляется, начинают уменьшаться отеки под глазами, и как только у вас снижается вот это напряжение круговой мышцы глаз, у вас у всех... Девочки открываются глаза, они э, верхние веки перестают наплывать, То, говорят, иди делай блефаропластику, это тебе поможет, но в этой ситуации вы можете без блефаропластики открыть глаза свои, потому что отек век тоже исчезает, это только на одном пептовине, э, понимаете. Если смотреть дальше, когда мы прибавляли э, пептокардин, особенно тем людям, у которых э, была гипертония. Ну, поскольку я врач-кардиолог, я тут же всегда измеряю давление на, на обеих руках, смотрю на процесс, как э, даем пепто, э, пептовин, через 15 минут даем пептокардин и смотрим через час, Смотрим на э, показатели сердечно-сосудистой системы, которые на бианализаторе просто вот как на мерной линейке, очень хорошо видны. Что мы видим? Мы видим снижение сопротивления э, сосудистого. Мы видим улучшение ударного объема. Конечно, незначительно. Не надо иллюзии питать, что там от пяти капель, которые вы выпьете один раз, вы все болезни излечите. Но мы видим динамику. Мы видим вектор направления, и если дальше в этом направлении мы идем, то в этой ситуации мы можем буквально повременно смотреть, насколько у нас улучшается. У увеличивается ударный объем сердца, улучшается перфузия миокарда, улучшается непосредственно э перфузия э коронарных артерий. За счет этого, по большому счету, это профилактика ишемической болезни сердца, профилактика ишемических инсультов, профилактика и непосредственно инфаркта миокарда. Поэтому вот на протяжении, если трех недель, люди принимали пептовин, пептокардин, меланин, Очень серьезные мы получили изменения в улучшении функции работы сердца. У тех людей, у которых мы до обследования, я на аппарате смотрю, Общественно опытный врач увидит сразу диагностику, потому что у многих из нас есть соединительная тканная недостаточность. Она, к сожалению, распространенная болезнь, она связана с геном, и здесь уже отдельно надо говорить о других препаратах, которые сейчас вот только вышли. Большая нехватка кремния и большие изменения в соединительной ткани. Нехватка элактина, нехватка коллагена, и у многих людей эта патология сегодня распространенная. Она в первую очередь проявляется, помимо того, что это в костях, в клапанах сердца. И вот когда мы видим такую патологию в клапанах сердца, а что это? Проляпс митрального клапана. Это клапан между предсердием и желудочком. Чаще всего он возникает в результате перенесенного на ногах гриппа, или в раннем детстве, или в юности, но вообще после тяжелого гриппа. Если кто-то из вас ходил и делал э, УЗИ сердца, то некоторым говорили, что у вас есть проляпс митрального клапана первой степени, регургитации и желудочка в предсердии. Но это не важно, это у всех есть, выходите с этим. Это неправда, потому что в этой ситуации, когда провисают клапаны, то у, меняется ударный объем, меняется все кровоснабжение по всему организму, самое главное, в коре головного мозга. Таким образом мы ухудшаем, при таком э, патологии э, ухудшение кровоснабжения головного мозга, дальше начинаются изменения с памятью, и э, начинаются глиальные клетки расти, и мы создаем дополнительные условия для развития болезни Альцгеймера. Так вот, когда мы подбавили всему к всему этому, уже интерес исследователя у меня ушел дальше, я думаю, одних пептидов. Извините, мало. И мы тут добавили еще со второй недели у всех, у кого были проблемы с клапанами, гиластин. Тут пошли вообще чудеса. Вот это вот удивительная комбинация. Сначала солнечная вода, затем пептиды, и затем гиластин. Геластин давали в дозе мерная ложечка с чуть-чуть сверху на стакан воды теплой два раза в день. Мы получили очень серьезные результаты. Я еще не могу хвалиться, потому что это надо много людей посмотреть. Понимаете, в науке один, два, три случая статистически недостоверные. Это можно, как сказать, экзотика и доказать трудно. Это надо смотреть дальше и наверняка э, будет эта динамика. По каким клапанам мы увидели изменения? Это митральный клапан, это трикуспидальный клапан и еще очень важный, вы про него, может быть, мало слышите, аортальный клапан. Основная проблема у пожилого населения заключается в том, что с возрастом э, ортальный клапан у кого-то сужается за счет выраженного отложения кальция на непосредственно клапане, и появляется так называемое сильное сосудистое сопротивление, когда кровь не может полноценно проникнуть в аорту. И в связи с этим нарушается кровообращение всего организма, ну и естественно, соответственно, и головного мозга. Так вот, наша вот эта комбинация, которая показала, она позволяет снизить сопротивление в область перехода крови из левого желудочка в аорту. То есть каким-то образом, я еще не могу сказать, потому что здесь надо очень много других дополнительных исследований, которых у меня наверное, на настоящий момент нет, они улучшают. Значит, я сказала про Пептовинк. Про пропептомеланин про отдельно надо говорить. Это да. вот две капли, два раза в день. Да, вот глаза. Только, а внутрь? На ночь. На ночь в нос. Обязательно капать на ночь в нос. Причем вот Я эту всю засовывать туда глубоко, чтобы никак ни капельки не высунуло, и подержать так немножко нос, чтобы не в носоглотку затекло, а здесь есть решетчатая кость и через решетчатую кость на э, э, альфакториус мозг. Этот, у нас такой есть обонятельный мозг. И очень сильное воздействие на обонятельный мозг. И идет, э, сейчас, и идет очень хорошая э, у нас... Много шмов идет хорошая регуляция работы коры головного мозга и, само, и самое главное гипоталамо-гипофизарной системы. А как Голову как? Держать? Голову вот так вот закапали этот поддержать, чтобы этот а так, э, не, не, не, не так сильно, чуть-чуть, а чтобы в горло не все стекло сразу. Надо, чтобы э, по носоглотке прошло, и там этот, осталось э, в, в решетчатой кости. Там. И, и не запивать? А? И не запивать? не надо. Запивать? Это зачем же запивать? Это же вы